Здравствуй, уважаемый кандидат, сегодня я расскажу тебе или вам, или кому угодно, э, как правильно заполнять эту анкету. Хочу сразу вас предупредить, что желающих гораздо больше, чем мы ожидали, поэтому мы решили сделать вот такой э, анкетный опросный лист с двумя тестовыми обязательными заданиями. Давайте пойдем по порядку, то есть, что необходимо, то есть мы просто и подробно, честно отвечаем на вопросы ниже и успешные кандидаты мы пригласим реально в нашу студию. То есть у нас есть студия, то есть у нас есть школа видеоблогеров, можете так вот прям э, набрать в YouTube бесплатная школа видеоблогеров и тут наши э, уважаемые там менеджеры, учителя, они рассказывают и показывают, они выступают, снимают, снимают видео там на камеру, да? Соответственно, очень много, очень интересные личности, персонажи. Все это хорошо, все здорово, все вкусно, все кругом прям-прям заходит. У нас есть качество. видите, мы снимаем качественный контент, как в видеошколу, как на YouTube, так и, да, допустим, для э, видео, допустим, для бизнеса. У нас собственная видеостудия, это не просто какая-то коморка там, да. У нас студия со своими локациями, со своими там, со всеми делами. То есть мы реально производим видео контент и мы делаем YouTube каналы. Но в зависимости от uh, YouTube каналов, соответственно, нам нужны uh, актеры. Ну, мало ли, мы снимаем, допустим, ролики там про uh, кульнарию, про кондитерскую, про какие-то там, не знаю, там я еще выступаю там. Uh, мы преподаем еще, допустим, в венчурном акселераторе, да? То есть, наши там преподаватели там же преподают там, да? Соответственно, вот мы снимаем, допустим, ролик для а, венчурного акселератора тоже, как бы там делаем этот ролик, делаем все красиво, все правильно, все хорошо. Соответственно, нам необходимы актеры, которые будут так вот видео выступать, рассказывать и показывать. Понятна задача, да? роликов много, задач много, работа интересная, очень перспективная, поэтому мы бы хотели сэкономить ваше наше время и а, вот такая анкетка, заполняйте ее, да, представьтесь, ваша фамилия, имя, отчество полное, желательно без каких-то псевдонимов, вот просто, да, сколько вам лет, пишите прямо честно, честно говорю, что мы не снимаем никакого там запрещенного контента, нам нужен возраст, потому что очень часто бывает там, допустим, для а, какого-то ролика нужны будут, допустим, женщины 60 лет, к примеру там, да, там какую нибудь пенсионерку снимать, либо что-то в этом формате. А, пришлите ссылку на лучшее видео с вами, просто берете, заполняете ссылочку, да, и нам, а, где вы когда-то снимались там, да. Желательно, чтобы это было в этом году, ну плюс-минус, да. Укажите минимальную стоимость съемочного дня, то есть расскажите нам сколько вы хотите. Важно! От этого тоже будет зависеть пригласим мы вас к себе или нет, потому что ну звезды, зачем мне звезды, я сам звезда и делаю звезд, поэтому мы э, хотим таких, кто горит, кто хочет сниматься, да, соответственно, если у вас там съемочный день там 200-300 долларов, то наверное это надо вам попробовать себя где-нибудь там Беларусь фильм, Мосфильм, но не у нас. Это такой вопрос, если у нас есть работа снегурочки, пойдете, то есть, если мы хотим снимать вас в качестве снегурочки, пойдете или нет, там, да, там в этом формате. Просто отпишите, да, нет, готов попробовать. Да, ролик этот вы сейчас смотрите. Вот вам по этому видео все понятно, если да, нет, то можете другое. Добавьте ссылку на ваше резюме, то есть где ваше резюме, где вы там пытаетесь работать, даже если вы не актер, но хотите актером попробовать, добавьте ссылку на ваше резюме, где вы сейчас ищете работу или где будете где работать. Где вы живете, желательно фактически адрес проживания, да. Не надо писать, что вы в Минске, а вы там, мы можем вас вызвать, а вы оказывается там в Кобрине, либо в Мозере. Прям пишите, я там с Мозере, но ну, готова приехать там, да, там либо буду учиться, там, в этом формате, да. Опять же, e адрес вы про, вот сюда добавляете и сюда дублируете, да, укажите свой номер телефона. С кодом оператора, ну понятно, да? Где на кого обучались, а, места, где вы работаете, укажите профили в социальных сетях, обязательно, Facebook, ВКонтакте. Если вы не пользуетесь социальными сетями, нам с вами не по пути, вот просто, если вы такая закрытая личность, то до свидания. Укажите зарплату, на которую рассчитываете, на испытательном сроке. Ну представим, что мы будем вас с вами работать неделю, сколько вы за эту неделю хотите. Называйте реальные суммы, да, по договору. Рассматриваете ли вы вариант работы вне графика? То есть, если мы, допустим, готовы поехать там в субботу в Москву, к примеру там, да, или там в воскресенье в Киев, или посниматься там, допустим, до поздна или там с утра приехать в 6 утра, да, тоже. Опять же. Теперь смотрите. Задание. Вот просто задание, да. То есть, а... дайте ссылку на видеоурок школы, который вы сняли как его делать. То есть, вы приходите к нам в бесплатную школу видеоблогеров, находите любой урок. Здесь, дамы и господа, девятьсот роликов. Девятьсот. Разных абсолютно роликов. Почти тысяча скоро будет. Девятьсот В этой замечательной нашей школе видеоблогеров находите любой ролик, любой, абсолютно любой, и просто пересказывайте его одну минуту. Вот берете телефон или веб-камеру и говорите: здравствуйте. В этом видеоролике я хочу сказать вам, как правильно назвать YouTube канал, чтобы мы видели вашу харизму, чтобы мы видели, как вы себя на камеру подаете. Боитесь камеры? Не боитесь. Вот это обязательное условие. Ролик залили, можно куда нибудь файл там файликом приложили к письму, отправили. Расскажите второе видео. Расскажите на видео, почему хотите сниматься в видео. Просто пусть вас снимает подруга, друг, мама, папа, бабушка, сын, дочка, вообще пофиг, да? Пусть вас снимает и вы прям на видео, как я вам вот сейчас говорю, здравствуйте, я хочу сниматься в видео, потому что я чувствую себя неосытый потенциал, я хочу сниматься, я хочу работать, я хочу быть популярной, я хочу расти, помогите мне, я готова вместе с вашей командой расти, да. С уважением жду вашего там приглашения на пробные съемки. С уважением Лариса там или там Маша там пофиг кто, да? вот. Ну и опять же, если что-то, что я должен знать обязательно, тут немножко можно подкровенничать, да, и сказать, что, допустим, там, ну не знаю, у меня три ноги или там три уха или там четыре пальца, ну или там я вешу там 200 килограмм тоже хорошо. Вот, поэтому пишите, заполняйте. Без, а, вот если вы не досмотрели это видео до конца, можете не писать, потому что вот мы сейчас только что разместили это как его, эту вакансию и у нас уже 462 ответа. Вас много, мы будем делать базу, опять же с вами созвоняться, мы сделаем базу и а, вас в эту свою базу занесем. Кто знает, может быть вы будущая звезда Ютуба, а мы вас откроем, поэтому приходите к нам. Пишите, заполняйте анкету, ждем вас.